Филм-групп представляет. Я сержант Джо Финк, Работаю в убойном отделе. Это моя территория. Район, где все все знают и никто ничего не видит где самые страшные трагедии, самые бурные восторги и самый высокий уровень преступности. Скит-Ролл – мой участок. Лавка ужасов. В ролях Джонатан Хейс, Джеки Джозеф, Мел Уэллис, Дик Миллер, Миртл Вейл, Деми Винзор и другие. А также Джек Николсон. Автор сценария Чарльз Гриффит. Оператор Арчи Долзол. Фред Катц. Продюсер и режиссер Роджер Корман Но самое страшное дело на моем участке началось в цветочной лавке некоего мушника. Доброе утро, миссис Шива. Что сегодня? Да, все тоже, мистер Мушник. Стэнли, племянник моей сестры, умер в Литл рок Арканзас. Как это случилось? Лопнул. Не знаю, как. Это хорошо. Значит, как обычно, немного цветов на похороны. Старые вещи забудь. Никогда не бери в голову. Может, за то, что я делю с вами свой похоронный бизнес, вы сделаете мне небольшую скидку. Посмотрите на меня, миссис Шилла. Разве я филантроп? Я продаю самые дешевые гвоздики и должен сделать вам скидку. У меня воды для цветов нет. Хоть глотку себе режь. Я мечтал жить в мраморном дворце. Соткнись там! Простите, миссис Шилла, это Сеймур. А он хороший мальчик. Пусть поет. Поет? Слушай, у меня будет клиент, новенький, с иголочки. И я не могу позволить какому-то уборщику отвадить его своим воем. Свежие цветы Мушника. Алло? Привет, доктор Фарб. Чем могу служить? Мушник, у меня мало времени. Пришлите два гладиолуса и папоротник. Прекрасно. Две дюжины гладиолусов и горшок. Нет, нет, нет. Мушник. Два гладиолуса и папоротник. Два гладиолуса в горшке с папоротником? Нет, один папоротник. Один. Всего три предмета. Это для приемной. Пломба выпала. Что? Пломба выпала. Ладно, рассверлим побольше. Два вялых гладиолуса и тухлый папоротник. Разве это украшение? У меня маленький бюджетик, мушник. Тут не развернуться. Ладно, отлично, я пришлю Сеймура. С наукой не спорят. Давайте быстро. Так, посмотрим, что тут у нас. О, сейчас мы ему покажем. Глядите. Сеймур Крэллбойд. Итак, миссис Шива, мы говорили о цветах для похорон. Звали мистер Мушник? Нет, я звал Джона Рокфеллера, чтобы занять у него денег на Роллс-Ройс. Простите, что спросили. Слушай, Сеймур, возьмешь два гладиолуса, аккуратно обрежешь, возьмешь один папоротник, завернешь и отнесешь к доктору Фарбу. Понял? Ну все, иди. Чем могу служить, сэр? Меня зовут Барстон Фарш. Прекрасно, я грависмюшник. Неплохо. Кто принесет мне розы? Я сделаю, миссис Шива. Идите сюда. Наверное, вам нужны орхидеи для девушки. Нет, я возьму две дюжины гвоздики. Гвоздики. В наше время любое может отдать концы. Вам особенно не везет, миссис Шива. Она говорит, не везет. Всем рут. Скоро и на вас свалится какой-нибудь мертвец. Что с гвоздиками? Вам нужны розы? Да. Для Стэнли. Гвоздики. Видел, что он сделал? Вот ваши гвоздики. Подождите, я заверну. Не надо, я съем их здесь. Почему бы и нет? Конечно, давайте. Ну и как они? Едала получше. У нас маленький магазин. Нормально. Знаете, большие магазины, где полно роскошных дорогих цветов, когда вы их нюхаете, исчезает ощущение пищи. Я люблю есть в лавках. Боже! Он есть! Цветы! Не судите, пока не попробовали. Получилось вот так. Вот как раз то, о чем я говорил. Посмотрите на него. Посмотрите на качество его работы. Скажите, когда я его уволю, где он найдет приличную работу? То есть я уволен? Нет, я выбираю тебя президентом Соединенных Штатов. Да, ты уволен. Гравис, вы не можете. Кто не может? Я нечаянно. Ты нечаянно. У тебя все нечаянно. Нечаянно послал яркий букет с поздравлениями на похороны. И нечаянно послал черные лирии старушки в больницу. Нечаянно! Но я, Гравис Мушник, говорю серьезно. Он серьезно. Но, мистер Мушник, я ведь очень стараюсь. Я обожаю цветы. Я люблю цветы больше, чем модри. Прекрасно, ты волен. Дайте ему еще один шанс. Я даю ему шанс уйти. Я не хочу. Смелый мальчик, ты уволен. Это несправедливо, мистер Мушник. Знаете, что я сейчас делаю? Я работаю над специальным растением для вас. Выращиваю настоящее чудо. Отлично. Я не могу продать даже то, что есть. Вон. Погодите. Думаю, надо посмотреть. Я не смотрю на цветы, мистер «Желтый жилет». Мои предки торговали цветами 200 лет, а у меня лишь лавка на скитроу. Жалкая лавка. Я не люблю цветы. Вы меня не поняли. Я ел в цветочных магазинах всего мира. Лучше всего идут редкие и необычные виды. Видите? Видите? Видите? Это что, танго? Ладно. Объясните подробнее. Ну, я помню магазин, где целую стену занимал ядовитый плющ. На него приезжали посмотреть издалека. И владелец разбогател? Нет. Он зарезался в сумасшедшем доме. Это был мой кузан Гарри. Ладно. Ладно. Иди домой, бери свое чудо и тащи сюда. Если мистер Желтый жилет скажет, что оно подойдет, ты останешься. Если нет, вылетите оба. Ясно? Не волнуйтесь, вам понравится. Радио КСИК. Вы слушаете музыку для пожилых инвалидов Наш следующий номер Серенада больничной палаты Сэймур, это ты? Да, ма Иди посмотри мой язык Ма, я уже видел твой язык Тебе совсем не жаль мамочку? Ты смеешься над ней, а мама уже одной ногой в могиле Я не хотел Как всегда Давай, посмотри на язык. Язык как язык. Они все одинаковы. Ты взял у доктора Малларда результаты моих анализов? Да, он сказал, что все в норме. Нет, доктор Маллард? Я думала, ему можно доверять. Он сказал, что на тебя пахать можно. Он смерти моей хочет, чтобы ему стать коронером. Не, пошел. У меня растет зоб. Я чувствую это каждое утро после завтрака. Да, ты глотаешь такие большие. Это маленький сюрприз для меня. Открой, увидишь. <свеч> Тоник доктора Чмоказадова. Погоди-ка. Применяется как внутреннее или наружное средство при неврите, неврологии, головной боли. Переедет грузовик, звоните врачу. Содержание алкоголя? 98%! О, Сеймур, ты сам не знаешь, как меня выручил. Чувствую, как теплая волна раздевается по телу Слушай, мэр, мне надо отнести растение в лавку Этот грязный сорняк на кухне? Да, если мистер Мушнику не понравится, он меня уволит Похоже, анализ мочи не так уж плох мне кажется, что твоя работа зависит от того, что скажет мужник об этой штуке. Выглядит хуже, чем в день, когда меня взяли на работу. Что с ним делать? По-моему, надо выбросить в мусор. Не хочу держать дома гнилые овощи. Ма, я спешу. Тебе что-нибудь принесли? О, да-да. Принеси вечерние новости. Они устраивают конкурс самодиагноза. Победителя отправят в клинику Мэйо. Пока, Ма. Пока, сынок. На рассвете с похмелья встретимся. С глазами косыми ты выпьешь со мной. Запишите на мой счет. Ну вот и оно. Что скажете? Что ж. Оригинальное. Выглядит аппетитным, но не свежим. Его надо подпитывать. И это модное растение? Оно всю жизнь старалось не зачахнуть. Это не важно. Оно мне нравится. Тебе и по душе. Да. Что это за растение, Сеймор? Я не уверен. Я купил семена у японца на Центральной Авеню, а он раздобыл их на соседней клюквенной плантации. Прекрасно. Ты даже не знаешь, какое растение посадил. Я дал ему имя. Какое? Что? Ты дал ему неприличную кличку? Ну, я назвал его Одри-младшая. Ты назвал его в мою честь. Как мило. Это самое приятное, что для меня делали. Бедный мальчик. Не верю, что ради этого я должен и дальше платить тебе 10 долларов в неделю. Но он назвал его в мою честь. Его назовут Безумием Мушника, поскольку я сяду в тюрьму за неуплату налогов. Вы спятили? Кто-кто? Вы, вы. Возможно, это единственный экземпляр в мире. Если сейбру его выходят, люди придут посмотреть. Думаете, Фадж? Я знаю, Мушник. Точно вам говорю. Мне пора. Жена готовит на обед горденьи. Пока, Фадж. Пока. До завтра. Обожаю кошерные цветы. Хорош человек. Может, он знает, о чем говорит. Может, он не так глуп. Вот что я сделаю. Я оставлю твой сорняк на неделю. Если ты его выходишь, я вас оставлю. Если нет, уволю обоих. Спасибо, мистер Мушник. Не грусти, Сеймур. Не жалей меня, Одри. Я этого не стою. Кто тебе сказал? Все говорят. Да, я знаю. Я думаю, что ты симпатичный. А Удри младше самое милое растение на свете. Ну, не знаю. Я давал ему лучшие навоз и прочие удобрения. Покупал чистую минеральную воду, но оно все равно чахнет. Не волнуйся. Ты станешь новым Лютером Глиндейлом. Пассадена? Бэрбанк. Спокойной ночи, Сеймур. Спокойной ночи, Одри. В чем дело, малыш? Ведь я делал для тебя все. Где я промахнулся? Ты первое растение, которое я вырастил. И если ты погибнешь, я не знаю, что сделаю. Не умирай. Я дам тебе водички, да? Боже! Открывается, как всегда, на закате. Знать бы, как за тобой ухаживать. Отодвину, чтобы ты могло дышать. Эй, в чем дело? Ты проснулась? Кровь? Ты любишь кровь? Да ты никак шутишь. Ладно, посмотрим. что я ради тебя делаю. Кто бы мог подумать? Что ж, надеюсь, ты не привыкнешь к этому вкусу. Новое фантастическое растение «Одри-младшая». Мальчик мой. Ты самый замечательный человек в мире. Ну разве он не хорош? Разве не мил? Два доллара прибавки. Что с пальцем? Пчелы покусали. А почему я вдруг стал хорошим? Пять пчел. По одной на палец? Десять. Два доллара прибавки? Верно, мой лучезарный Сэмур. Десять пчел. А что я сделал? Это а не знаешь. Смотри. Ух oh, uh -oh. ты, поглядите. Выросла на целый фут. Просто чудо. Растет, как герпес на губе. Здравствуйте, юная леди. Чем вам может помочь гравис-мушник? Мы увидели объявление об одре И решили посмотреть. Что, смотрите? Уже четверо пришли посмотреть. Ох ты! Какое оно большое. Что это за растение? одре Где то нашел 10 пчел? И все? Научное название есть? Да, конечно, но это не его вина. Хотите что-нибудь купить? У нас нет денег. Только две долларов. Но это на цветы. На себя тратить не можем. Мощно пахнет. Вам надо потратить две долларов на цветы? Верно. Умерла вся торговая палата? Мы школа Кукаменда. Строим плод Для парады роз. Из цветов. Нужны тысячи. Мы входим в комитет. По сбору цветов. И по их склейке. Да, вот это класс. Да. Это Сеймур его открыл. Правда? Тысячи цветов? Девочки, девочки, девочки, не задушите моего садовода. Скажите, почему бы вам не купить тысячи цветов у Грависа Мушника? Мои цвета особенные. Почему? Они дешевые. Ну, если ваш магазин вырастил Одри младшего По-моему, это то, что нужно. Да, мы поговорим с комитетом. Нам пора. Пока. Пока, Сеймур. Пока. Пока, детки. Сын. Сынок, смотри, Одри, I у меня есть сын. Боже, мистер Мушник. Не мистер Мушник. Не зови меня, мистер Мушник. Зови меня папа. Ладно, папа. Эй. Замечательно. Сеймур Крелбойд, иди сюда, сын мой. Поговорим о твоем будущем. Посмотри на эту коморку. Посмотри. Скоро мы покинем Скитроу. Мы будем богаты. Да. Я построю тебе огромную оранжерею, где ты будешь выращивать новые цветы, а я, в свою очередь, буду продавать их за смешную цену в громадном цветочном магазине на Беверли-Хиллз. Представь огромную надпись в на небе. Там сказано «Гравис Мушник» на французском. Правда, здорово. Возле кассы будет оркестр. Мушник будет дирижировать. А они будут играть весеннюю песню Мендельсона. А я выйду в дорогом платье и скажу. Воздики 600 долларов дюжина, две дюжины тысяча. Грабеж! Продаем, пока берут? Не кричите! Брат моего дяди Мойши, Янкель, умер в тен Нью-Джерси. Скажите... Почем сегодня гвоздики? Гвоздики? 600 долларов дюжина. Странно, что его выпустили. Простите моего сына, миссис Шио. Покажите пальцем, что вам нужно, и оно ваше. Что угодно? Может, кассовый автомат? Погодите. Вот. Несколько дюжин гвоздик за счет заведения Грависа Мушника, цветочного магната. Молодец, папа. Спасибо. Большое спасибо. Скажите только, чему вы радуетесь? Ведь не только тому, что брат моего дяди Мойши Янгель умер в Теннафлай, Нью-Жерси. Оставьте пару цветов для похорон этого растения. Всего доброго, мистер Мушник. Всего доброго, миссис Шива. Что это с ним, папа? Кого ты называешь папой? Кого? унит Нет. Пару секунд назад все было хорошо. Прекрасно. Пару секунд назад я отдал даром кучу гвоздик Миссис Шиве. Я не хотел. У тебя есть объяснение? Нет, но через минуту придумаю. Теперь я все понял. Мы в богадельне. Большая надпись в небе гласит «Сеймур Крэл Бойт, покойся с миром». На арабском. Надо дать ему еще один шанс. Вы обещали неделю, мистер Мушник. Я буду сидеть с ним всю ночь. К утру оно выздоровеет, увидите, обещаю. Обещаю. Корми меня. Корми меня. Корми меня. Кто это сказал? Это ты? Ты сказала. Корми меня. Это ты сказала. Ты говоришь. Говорящее растение. Скажи еще. Корми меня. Боже. Я не ходил в колледж и мало ездил по свету. Но знаю, что говорящих растений не бывает. Но я уже готов поверить. Извини, я бы тебя покормил, но целых пальцев не осталось. Корми меня. Посмотри. Посмотри, я весь изрезан. Ну, разве что еще пару капелек. Это, Это все, что есть. Еще. Еще. еще, У меня уже мало крови. Корми И... меня Мор. еще. Боже, малыш, я рад отдать быть, тебе все. Но надо оставить немного крови, крови иначе я стану таким, как Ма. М -м. Прости, малыш. Пойду прогуляюсь. Может, что-нибудь придумаю. 对 Слушай, обжора, отстань, у меня своих проблем полно. Корми меня. Извини, самому кровь нужна. Других попроси. Есть хочу. А мне наплевать. Не видишь, я в печали. Я убил человека. Я убийца. Думаешь, легко быть убийцей? Думаешь, легко? Таскать мешок? Корми. Нет, малыш, за кого ты меня принимаешь? Я хочу есть. Ну, разве что чуть-чуть? Mm, вот это класс. Mm. Mm. Mm. Mm. Now, doctor, вот это салат. If... Как он называется? Королевский. Перед следующим блюдом я выкурю сигару. Ладно? Может, ты хочешь сигару? Нет, ты не куришь сигары. О чем я думаю? Где спички? Ты представляешь? Я вдруг понял, что оставил деньги в другом костюме. Вот ваша курятина. У вас нет денег. Какая приятная новость. Ладно, ладно. Я сделал ошибку. Человек несовершенен. Продолжаю рассказывай. Я дождусь конца. Не умничай, деточка. Да будет тебе известно, что в кассе моего магазина лежит дневная выручка. Там больше 9 долларов. Неси наш заказ, а я скажу в лавку за деньгами. Вы поете мою любимую песню. Слушай сюда, толстяк. Один из вас пойдет и принесет бабки, а второй будет сидеть, пока не вернется первый. Тебе понятно? Здорово. В этом прикольном ресторане берут заложников, да? Да. Отлично. Ешь, Одри. Я мигом вернусь с деньгами. Пока, Гравис. Обернулись, да. Дай мне виски, ром, вино, джин, бурбон. Что? Скотч, самогон, текилу, саке, шнапс. Вы принесли деньги? Хватит нудить, Не надо выпить, ясно? Что это с ним? Не знаю. Так, на, держи. Неси что-нибудь, все, неси. Мятный ликер, все, что есть. Гравис, в чем дело? Не спрашивай. Вы словно увидели призрак. Призраки мне чем не спрашивай. Может, я мне помочь? Нет, не сумеешь. Тогда поешьте. Это вас успокоит. В моей лавке? Одри, ты не поверишь. Поверю, если расскажете. Ладно, расскажу завтра, когда заявлю в полицию. Но Мошник не пошел в полицию. Иначе тут бы и пришел конец этой истории. Не вышло. Привет, Гравис! Мы только что открылись и уже выручили 85 долларов. Что я говорил? Возьмете в долю за 50%. Мистер Мошник, мы говорили с комитетом. Будем брать цветы у вас для парада. И знаете, мы будем кормить удрим младшую. Дос Представляете? Представляю. Надеюсь, ее не едят. Едят. Люди. Подождем, пока она откроется. Она сможет съесть. Королева. В короне и со скипетром. Это так мило. Так бы и съела. Съешь, девочка. А вот и Сеймур. <связываешь> У меня зуб болит. Оставьте меня. Ты иди-ка сюда. Я сейчас умру. Больно. Не могу говорить. Так, Сеймур. Рассказывай. У меня зуб болит. Что вам рассказать? Растение. Расскажи мне все. Все прекрасно. За день выросло в четверо. Я видел, видел. Как оно так вымахало? Не знаю. Но посмотрите, сколько людей. Мы открыты полчаса и уже выручили 70 долларов. 85. Слушай, Сеймур, ты дал растению имя одри Младшего, но как его принято называть? Ну... Это жирянка, скрещенная с мухоловкой Венеры. Мухоловка Венеры? И что нужно этой мухоловке? Написано, что они едят насекомых. До полного роста должны есть три раза. Отлично. И сколько раз она уже ела? Ну, раз или два. Ты не помнишь? Но Это не совсем обычная мухоловка. Это я заметил. Может, оно больше и не вырастет? Думаешь, ему больше не нужны мухи? Да. Этот зуб меня доконает. Ладно, отлично. Беги к дантисту. Я тут сам справлюсь. Спасибо, босс. Гравис, у нас тут столько заказов. Тонны. Это куча денег. Это научит тебя платить вовремя, паразит. Беги-беги, нытик сопливый. Я рад, что тебе было больно. Сеймур? И у Сеймура больной зуб, да? Нет, уже не болит. Сеймур, вернись, паршивец, иди сюда. Так, значит, это ты испортил мои гладиолусы. Садись. Быстро. Да, но... Зуб, зуб уже не болит? Да, я знаю, так. Заткнись и открой пасть. Так больно? Да. Хорошо, сейчас пройдет. Это не тот зуб. Сеймур, кто здесь врач ты Илья? Я сам найду зуб. Смотрите, какой сталагмит. Не бойся, это будет легко. Сделаю без новокавина. Вы Высунули мне в рот зеркало. Не разговаривай, глупыш, сплюнь. Хорошо. Посмотрим, Сеймур. Вырвем этот, этот и этот, и еще вот этот. Но болит-то один. Сеймур, кто здесь врач? Ты или я? Ты практикуешь без лицензии? Ладно. Посмотрим. Сеймур, Сеймур, не нервничай. Посмотри. Посмотри, Сеймур. Не знал, что ты такой лось. Знаешь, у меня нет ассистента, поэтому я залеплю по-быстрому. Долго не протянет. Но на вкус ничего. Хорошо, Сеймур. Нет, не трогайте. Вы хотите меня убить. Дуэль. Офис доктора Фарба? Минуту. О, -о, О, да. Я уже вижу. Можете войти. Меня зовут Уилбер Форс. Уилбер Форс. Форс. Просто... Уилбер Форс. Уилбер – имя. Форс – фамилия. Других имен нет. Наверное, вам назначено? Нет, но мне э, рекомендовала вас одна из э, ваших пациенток. Миссис Шива. Я хороню всех ее родственников. Как видите, у меня сейчас пациент, и до конца дня все расписано. Так что приходите завтра. О, я не могу. У меня три или четыре абсцесса, свищ, девять или десять дырок, я потерял вставной зуб, и у меня острая боль. Но сегодня я не могу никак. Ладно, ладно. Слушайте, я подожду. Ко мне пришел пациент, которому жена, раскаленной кочергой, пробила дыру в брюшной полости. Он истекал кровью, у него началась гангрена. Шансов почти не было. Обнаружились иные сложности. У него был рак, туберкулез, проказа и легкий грипп. Я решил оперировать. Пациент ушел, можете войти. Хорошо. Я не видел, как он вышел через заднюю дверь. Знаете, мало кто любит ходить к дантисту, а вот мне нравится, понимаете, появляется ощущение роста. Чувство прогресса, движение сверла. Больше всего на свете я люблю ходить к дантисту. Да. Так. Без навокаина это притупляет ощущения. Вам будет больнее, чем мне. Чудненько. Пошло дело. О боже! Не останавливайтесь! Я сделал вам много дырок. Надо их запломбировать. Вы ничего не удалите? Ну, давайте. Ладно, рот ваш. Что ж, доктор Фарб, это был удачный день. Никогда не получал такого удовольствия. Я рекомендую вас своим друзьям. Спасибо. Пока. Пока. Корми меня. Уймись, Дракула. По-твоему, что я несу? Грязное белье? Еда! Иду уже, иду! Еда. Еда! Еда! Прощайте, доктор Фарб. Вы были хорошим парнем, но паршивым дантистом. Я не хотел никого убивать. И за два дня убил двоих. Он сам напросился, когда полез с ножом. Пока, доктор Фарб. Хочешь еще? Ладно. До завтра. Привет, Джо. Входи, Фрэнк. Как жена? Неплохо, Джо. Рад слышать. А дети? Один вчера погиб. Погиб? Не Играл со спичками. Что ж, бывает. Да, наверное. Странное дело. На железной дороге пропал один из детективов. Вот как? Исчез. Следил за холодильниками. За холодильниками? Похитители льда. Что с ним стало? Не знаю. Пропал. На путях кровь. Улики? Нет. Что Ingenet? еще? Дантист Фарб. Yes. Умер? Исчез. Close. Улики? Кровь в офисе. Где? Скидроу. Идеи? Нет. Проверим? Yeah. Да. И мы начали дело. Фрэнк Стули, Стули и я. Я Финк. Сержант Джо Финк. Джо Финк. Штука. Доброе утро, мистер Мушник oh, Боже, boy, вы посмотрите Привет всем О мой Бог вот это да. Это чудовищно. Да. И это сделал ты. Одри, ты не должна меня целовать. Тебе не нравится? Нравится, но тебе не нравится. Почему? Никому не нравится. Мне нравится. Правда? Тебе нравится меня целовать? Конечно. А еще поцелуешь? Ладно. Простение. Ух ты! Хорошо целуешься, Одри. Ну, у меня хороший партнер. Пойдешь вечером со мной? На свидание. Конечно, пойду, Сеймур. Когда хочешь. Сегодня? Ладно. Ух ты! Растение. У нас список цветов для парада. На плату Рос. Я как-то девочки. Говорите, Содри. У нас список для парада. Посмотрим. Ладно. Что готовим? Посмотрите. Здоровенная штука. Да. Миссис Шива, какие новости? Просто ужасные. У моего племянника Фрэнка умер мальчик. Это ужасно. Как? Играл со спичками. Хотите купить немного цветов? Два центов на 50. Сейчас. Посмотрите на растения. Я смотрю. Гравис Мушник? Мушник Гравис. Да, это я. У нас пара вопросов. Вопросы мне? Пара вопросов. Я этого не делал. Чего? Ничего. Видели его? Боже, это ведь... Почему? почему нервничаем? Совесть чистая? Нет, почему? Видели его? Боже, это ведь доктор Фарб. Знаете его? Мой дантист. Он что-нибудь натворил? Исчез. Кровь, Кровь в офисе. А вот другой. Кровь на путях. И части тела. Доктора Фарба убили? Разве? Нет, Он я не knows? знаю. Что думаешь? Он ничего не знает. Ладно, Мушник, если что-нибудь услышите, звоните нам. Конечно, рад сотрудничать с полицией. Привет, тетя сиди. Ужасно вышло с твоим малышом, Фрэнки. Всякое бывает. Ладно, Сеймур, скажи, что твой сорняк перестал расти. Он перестал расти. Не обманываешь папочку? Папа вернулся. Я о себе, идиот. Это фигура речи. Слушай, я больше не могу держать его здесь. Оно меня выживет из дома. Растений будет, обещаю. Откуда ты знаешь? Оно ело уже три раза. Кого? То есть, что оно ело на этот раз? Миллион японских жуков. Больше не будет? Уже все. Гравис! Там леди из какого-то комитета. Кажется, это важно. Отлично. Кстати, как я понял, у тебя сегодня свидание с Одри. Это хорошо. Я останусь и буду следить за этим придурочным растением. Куда пойдем, Сеймор? Я вспомнил, что у меня нет денег. Это ничего. можем просто пройтись по берегу океана. Есть идея. Можем пообедать у меня. Мама отлично готовит. Здорово. Я позвоню и предупрежу. Ладно. Это замечательно. Нравится? Причем тут нравится или не нравится. Я представляю общество безмолвных созерцателей цветов Южной Калифорнии. Что вы говорите? Скажите, кто создал это роскошное чудо? Я. Я. И как вас зовут? Сеймур через Через К. Крэллбонус? Крэллбойт. Вырастил в кофейной банке. Это? Скажите, мистер Крэл Бонус, это мутант или у вас есть семена? Упаси господь. Думаю, что оно такое одно, мисс. Фейхтвангер, миссис Гортензия Фейхтвангер. Думаю, оно одно такое, миссис Фиштвингер. Фейхтвангер? Фуртвенглер? Наверное, оно не съедобное. В любом случае, имею честь сообщить вам, Сеймур Бонус, что вы получаете ежегодный приз общества безмолвных созерцателей цветов Южной Калифорнии. Приз мне? Вот она справедливость. Скажите, когда откроются эти большие бутоны? Согласно книге о растениях, они должны открыться... Послезавтра на закате. Хорошо. Я приду послезавтра и принесу приз. Всего доброго. Замечательно. Ух ты, я получу приз. Усеймур, я горжусь тобой. Настоящий приз? За удри Мы возьмем его на плод. На парад. Боже. Не смотри на меня, я ужасно выгляжу. Настоящая ведьма. Как всегда. Это правда, я себя плохо чувствую. Одри, это моя мама. Винни Фред Крелбойд. Ма, это Одри Фуллкойдж. Моя девушка. Привет, Одри. Есть, хотите? Очень, я бы слопала ежа. Тогда садитесь, а я принесу первое блюдо. Садись, Одри. Хочешь снять кофту? Да. Меня нет. Попробуйте это. Похоже на сироп от кашля. Сироп доктора Флегма. Тост. За Заудри младшую. Нет, заудри старшую. Глаз не спущу. Никому подойти не позволю. А вот и суп. Подождите еще немного специй. Боже, Одри, при свечах ты прекрасно. Правда, Сеймур? Да. Вот так. Ешьте. Другой запах. Совсем другой. Какое-то масло, да? Рыбий жир. Полезно для прямой кишки. И серный порошок сверху. Корми меня. Корми меня. Есть хочу. Открылось. Корми меня. Я не слышал. Корми меня. Я слышал. Я хочу есть. Говорящее растение. Есть хочу. Нет. Есть оно хочет Только этого не хватало Кого ты хочешь сожрать сегодня? Ты толстый, подойдешь Она не только разговаривает она еще и шутит Ладно, слушай, ботаническая бомба И ничего не получишь Только не от грависа -ушника. Я хочу кушать Прекрасно Скитроу скоро опустеет Что ж, Можешь об этом забыть. Сегодня Кравис тебя кормить не будет. Спокойной ночи. Ты пожалеешь. Интересный рагу. Чуть горчит, потому что там китайская трава и еще горькая соль из Эпсома. Никто в мире не готовит так, как моя мама. Так говорил и твой папа, пока не сбежал. Если хочешь выйти замуж, надо уметь готовить. Может, вы меня научите? Думаешь, выйти замуж? Он еще не предлагал. Кто? Сеймур. Сеймуру еще рано жениться. Слушай, парень должен успеть погулять. Повеселиться, успеть поймать кайф. Я не хочу ловить кайф. Я хочу быть с Одри. Сеймур, обещай, что не женишься, пока не купишь мне железное лёгкое. Ну, ты нормально дышишь, ма. Это нелегко. Нелегко, сынок. Никого здесь нет. Черная кошка, тринадцатый стул, пятница, тринадцатая. Все это суеверие. Эй ты! Выходи! Не стреляйте, мистер! Я старый больной человек. Мухи не обижу. Дай на тебя посмотреть. Вот. Не стреляйте. Прошу. Не надо убивать мушника. Куда вы денете тело? Не бойся, я не выстрелю, пока ты ничего не делаешь. Да я в жизни ничего не делал, и сейчас не буду. Вам нужны деньги? Берите. Если хотите, я выйду и украду еще. Это нормально. Спасибо, дорогой. Мне нравится твое гостеприимство. Простите, если мало, я бедный флорист. Да, да. Всего 30 баксов? Так, а где остальное? Я был здесь сегодня, видел тысячи людей, они покупали. Где деньги? Денег нет. Они приходили посмотреть большой аттракцион. Одри младшая. Не гони туфту, Джеймс. 30 тысяч слов пришли посмотреть на растения. У меня нет денег, честно, поверьте. Ладно, тогда я считаю. Один, два, три, четыре. У меня нет денег, честно! Ладно, попробуем наоборот пять, четыре, три, два. Ну ладно, хорошо. Отлично, Папаша. Где? В растении. В растении. Большой. Воды младший. Внутри этой штуки? Верно, внутри. Как его открыть? Постучите. Там, там, внутри, на дне. Я ничего не вижу. Лезьте внутрь, на самое дно. Что я наделал? Мне плевать, что у тебя свидание с Одри. Я не могу сидеть с этим кошмарным сорняком. Но, мистер Мушник, не надо с ним сидеть, Она уже выросла. Отлично, умник. Откуда ты знаешь, что она уже сытая? Ну, потому что... Сегодня с ним будешь сидеть ты, завтра тебе вручат приз, а потом мы избавимся от этого чудовища раз и навсегда. Избавиться? Почему? Не спрашивай. Все. В мусорный ящик. Кончено. Да, миссис Шива. Сеймур, твое чудесное растение. Ничего, Одри. Я выращу другие, более чудесные. Не сомневаюсь. Куда пойдем сегодня? Туда, где много прекрасных цветов. Останемся здесь? Да. Ничего. Устроим пикник. Сделаем вид, что мы за городом. Ух ты! Есть три тысячи жёлтых анимонов Для ограды. И розы по краям. Ты собираешься ночью на пикник с этой фулкой? Тебе не нравится Одрима? Она тянет из тебя деньги. Но у меня их нет. Она хитрая. Дождется, пока деньги появятся, и прощай богатство. Мудрый честная девушка, ма. Здоровым девушкам верить нельзя. Пару недель назад она подхватила простуду. Жалкую простуду? Найди себе настоящую женщину с приличным мононуклеозом или камнями в печени. Может, скоро это подцепит. Она подцепит только тебя. Увезет тебя в какой-нибудь санаторий. А меня оставит шаманом и хиромантом. И никому я не нужна. Господи, ма. Не надо меня жалеть. Пройду себе сырую аллею, улягусь там и буду ждать конца. Не умирай, пока я не вернусь, ладно? Я о тебе позабочусь, как всегда. Обещаю. Пока. Боже, Одри, я такого никогда не ел. Ореховое масло и сэндвич. А от чего они лечат? Ни от чего, это просто еда. Она не выводит прыщи и не уменьшает давление? Какой ты глупенький, Сеймур. Сеймур, кем ты хочешь стать? Хочу стать садоводом. Хочу поехать на юг, где водятся самые удивительные растения в мире. Было бы здорово. Да. Я тоже хочу поехать на юг. Ты можешь это сделать? Возьмешь меня с собой, Сеймур? Я не могу уехать с тобой, Одри. Почему? Потому что я в тебя влюблен, Одри. я в тебя влюблена, Сеймур. Корми меня. Что ты сказал? Я пошутил. Есть хочу. Сеймур! Я не хотел... Тогда зачем сказал? Еда! Это не ты сказал. Это я, я, я, я сказал. Я смотрела прямо на тебя. Я чревовещал. Что? Я чревовещатель. Корми меня. С тобой все в порядке? Не знаю. Не уверен. Прекрати эти глупости и поцелуй меня. Умираю от голода. Ладно, если ты так голоден, ешь. Но обо мне забудь. Прости, Одри. Дай мне поесть. Если не можешь остановиться, я пойду. Я хочу кушать. Желудки пусто. Одри, постой, послушай. Я уже наслушалась твоей глупости, Сеймур. Ты псих. Говоришь, что любишь и ведешь себя как идиот. Послушай, Одри, скоро я тебе все объясню. А почему не сейчас? Это слишком важные вопросы. Я хочу на тебе жениться, но мне надо заботиться о Ма. Это растение осуществит наши мечты. Завтра мне вручат приз, и я стану знаменитым. Буду крупным ботаником. И тогда мы сможем поехать на юг. Это не имеет отношения к тому, что происходит здесь. Я поговорю с тобой, Сеймур. Когда ты придешь в себя. Спокойной ночи, Сеймур. Как ты мне надоело. Я хочу есть. Сливать, что ты хочешь. Что то натворила? Ты сделала из меня мясника и прогнала мою девушку. Заткнись и неси пожрать. Не затыкай мне рот, само заткнись. Кто вырастил тебя из семечки? Кто тебя кормил, удобрял землю и сидел с тобой ночами? Никто не стал бы с тобой возиться. Думаешь, кто-нибудь другой стал бы кормить тебя людьми? Нет, черт побери. Я помог тебе, а ты помоги мне. Так что закройся и спи. Я устал. Кайлбойд, повернись. Закрой глаза. Ты спишь. Открой глаза. Ты будешь делать, что я скажу. Ты понял? Да, хозяин. Теперь иди и принеси мне поесть. Да, хозяин. Так иди, не теряй времени. Меня зовут Леонор Клайд. Хочешь уйму твой жар? Хозяин голоден. Эй, приветик. Надо найти еду для хозяина. Еду для хозяина найти надо. Для хозяина надо еду найти. Может, я помогу? А ты кто? Меня зовут Леонора Клайд, и я люблю тебя. Хозяин хочет кушать. Подождет старый козел. Ночь длинная, и мы здесь. Хозяин не ест козлов. Ну какую же еду он любит? ты лучше. Поцелуй меня. В чем дело? Я тебе не нравлюсь. Слишком тощая. Тощая? Такого мне еще не говорили. Говядина лучше телятины. Ну ты и дурень. А это что? Рубленая печень. Хозяин любит пожирнее. Говори за себя, Джон. Меня зовут Сеймур. Меня зовут Сеймур. И меня тоже. Ты согласен, или я даром трачу время? Не думал, что найду добровольца. Ты доброволец? Конечно. Ладно, хочешь быть добровольцем? Ладно, к тебе или ко мне. Я все равно. Бросим монетку. У меня нет монетки. Брось что-нибудь, болван. Вот камень. Мокрый или сухой? Мокрый. Круг сужался. И мы знали, что найдем убийцу. Улик больше не стало. Но шеф ждал доклада. И я утром чуял, что загадка скоро раскроется, и я своего не упущу. Назад, назад, не подходить. Сегодня у нас чествование Сеймура Крэлбойда, который вырастил этого гиганта, и поэтому близко не подходите. Мы хотим Сеймура! Мы хотим Сеймура! Мы хотим Сеймура! Этот бизнес хуже, чем должность швейцару-турникета. Скорее бы все закончилось. Что праздную? Они вручат моему сыну приз. А он что, сбежал из дома? Не смотри на меня так, Одри. Нам надо поговорить. Извини, Сеймур. Я тебя не понимаю. Я объясню после церемонии. Полиция? Что вам здесь надо? Здесь что-то затевается. Мы просто решили присмотреть. Не надо за нами присматривать. У нас... Общество безмолвных созерцателей цветов готово и ждет заката. Прошу, леди джентльмены. Это большая честь для нас. Как исчезновение? Думаю, их убили. Эй, молодой человек, не время для таких разговоров. Покажите язык. Знаете, что у вас? Только факты, мэн. Ангина, как у меня, в 1909-м. Лечись, Фрэнк, Фрэнк. как скажешь, Джо. Мистер Крэллбойт, когда солнце зайдет, эти бутоны должны будут открыться, верно? Надеюсь. Если нет, мистер Крэллбойт, то мы вручим приз в другой раз. Начинают открываться. Смотрите. Рва уже открылся. Это же полицейский. Ждем остальных. Что скажешь, Фрэнк? Все здесь, Джо. Ты прав. Мистер Крелбойд, как вы это объясните? Я не хотел. Да, офицер, он не хотел убивать их. Сэм, ты обещал объяснить. Они смылись, Джо. Ты прав. Поймаем их. Плод будет чудесный. Да. В этих унитазах мы его не найдем. После назад. Подлое растение, ты сломала мне жизнь. Накормлю Как никто раньше не кормил Сегодня нам его не найти. Смотрите, дверь открыта. Да. Он был хорошим мальчиком. Сеймур! Я не хотел. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, 5